Привет, с вами интернет-магазин Керамис. В этом обзоре мы познакомим вас со смесителем для умывальника Ravac Chrome CR 01220. артикульный номер X070041. Смеситель Ravac Chrome CR изготовлен из высококачественной латуни и имеет приятное хромированное покрытие. Высота смесителя составляет 143 мм. Длина неповоротного излива 100 мм. Высота излива – 74 мм. Управление RAVAC Chrome CR осуществляется с помощью подвижного эргономичного рычага округлой формы, механизм которого основан на 35-мм керамическом картридже. Для удобства эксплуатации на нижней части рычага нанесены отметки холодной и горячей воды. Поток воды регулируется при помощи пластикового аэратора классического типа. У основания смесителя размещен официальный логотип бренда, который гарантирует подлинность продукции. Устанавливается ровак Chrome CR на одно монтажное отверстие с помощью гибких шлангов для подвода воды длиной 400 мм и диаметром G3,8 дюйма. Монтаж осуществляется очень быстро и не вызывает больших трудностей. Данный смеситель подходит к раковинам Chrome и остальным умывальникам торговой марки ровак. В комплект входят все необходимые монтажные элементы, чертежи, инструкции для быстрого монтажа. Также в комплект входит гарантийный талон. Срок гарантии от производителя составляет 5 лет. В комплект поставки входит сам смеситель, гибкие шланги подвода воды, монтажный набор, который включает в себя все необходимое для быстрого монтажа, инструкция по установке и гарантийный талон. Все смесители коллекции Хром имеют оригинальный авторский дизайн разработанной студией чешского дизайнера Кристофа Носола. Результатом работы этого творческого коллектива стало создание уникальной концепции, объединяющей высокий уровень комфорта и функциональности. Смеситель для раковины Ravac Chrome CR признан образец надежности, качества и стиля. Его неординарный дизайн гармонично впишется в любой современный интерьер. Приобретение смесителя Ravac Chrome CR станет прекрасной инвестицией в комфортабельность вашей квартиры. Заходите на наш сайт и покупайте только качественные и сертифицированные смесители Ровак. С вами был интернет-магазин Керамис. Подписывайтесь на канал, ставьте большой палец вверх, делитесь видео с друзьями.